Всем привет всем моим подписчикам и конечно же тебе, случайный гость моего канала. В сегодняшнем видео я хочу рассказать, как можно создать папку для быстрого доступа к более чем тулстам системным настройкам вашего компьютера, которые расположены в удобном порядке. Может об этом кто-то уже и знает, но тот кто не знает, для него будет полезно это видео. Давайте я вам продемонстрирую эту папку. Вот эта папка, открываем ее. И в ней у нас открываются все системные настройки нашего компьютера, расположенные в алфавитном порядке. Давайте я вам продемонстрирую, допустим, изменение вида указателя мыши. Нажимаем дважды левой кнопкой и у нас открывается свойство мыши, где мы можем совершить какие-либо настройки. Закрываем. Не нужно искать в параметрах Windows, а нужное нам раздел для настройки. Достаточно просто открыть эту папку, выбрать нужный раздел настройки Windows и просто пройти по указанному разделу. Давайте я вам продемонстрирую, как создать эту папку. Для создания этой папки заходим в мой компьютер, заходим в раздел, где установлена у нас система Windows. У меня вот системный диск C. Открываем. Здесь я создаю новую папку. Называю ее тест, открываю ее, в этой папке я создаю еще одну папку. Далее я ее переименовываю, название этой папки вы можете видеть на своих экранах, после чего я нажимаю кнопочку «Enter». Вот у нас создалась папка, войдя в которую мы можем осуществлять настройки нашей системы Windows. Как вы могли заметить, под моим ярлыком мой компьютер отсутствует надпись "мой компьютер", а где корзина присутствует надпись. Давайте я вам расскажу, как убрать надпись под ярлыком "моя корзина". Нажимаем правой кнопкой переименовать, удаляем, нажимаем левую кнопку на клавиатуре Alt, далее нажимаем 255, отпускаем кнопку Alt и нажимаем Enter. Как вы видите Надпись под ярлыком «Моя корзина» исчезла. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!